Да, блять, Не надо. Не, а что ты хочешь? Чё ты <свист> мне хочется? Ты хочешь, чтобы мне какая-то ебучая пернатая курица закидывала камнями насмерть? Не. <свист> Нихуя так не пойду. Она слишком сильна для меня. ХА! Мрак, блядь! Там, Табака утраку, приедет. какие-то всякие там, э, наркоманы, все вот это вот. Разум, блядь, <свист> под под водой ручном. такие. Так, <свист> лук у меня есть с талат из Ничего себе. Нихуя Да здрасте, блядь. А здрасте, <свист> в смысле? <свист> спал нормально, просто не спал <свист> человек. Человек не спал, смотрю как прыгает, как блять. Не то что это вообще птица. На батарейке превьюшка Все, мы его больше не достанем. Интух. и по индюк и петух в одном. Действительно. попер попер черт. Эхей, hey, всем привет, ребят, с вами Тимур Лайф, и сегодня у нас будет записи Купленова от Демарона, Рафт. Наконец-то дождались записи от Купленова, потому что дофига видеороликов выходит про него, и я тоже не исключением, надо посмотреть, конечно, изучить. И, кстати, я давно Рафта не играл, надо, может, поиграть, постримить, посмотрим, там, опрос сделаем, посмотрим. Так что погнали смотреть. Вот с этой стороны. Кто?! Чё, тихо! Да твою мать, твою мать, собака! Oh, the... Не успел... Акула — это собака. Хм. Все такие археологи и обычные изучители... Ну, такое... С подводной фауны такие охуеть, это собака. Ну, груза тебя полы ломает, твар такая. <смех> а, <смех> давайте вспоминать. Кроме того, я рассказал, что сегодня в конце видео будет специальный бонус для тех, кто досматривает видео до конца. И а не для тех, кто перематывает. Только для тех, кто досматривает до конца, потому что для тех, кто перематывает, никого бонус в конце не будет, а ага. будет и, если Пойдем, Вот так и все. Почему в этой игре не придумали руль? Ну получается, да, значит, рядом с ним нужно построить штурвал. Хорошо, как строится штурвал? Вот так. Я ж могу... Вот! О! Гениально! Вот это будет гениально! Это ж, uh -huh. было так классно. Взять и придумать руль. Может, у меня все-таки где-то есть. Может, у нас все-таки где-то есть? Нет, ну нет у меня никакого руля. Никакого руля у меня нет. А, вон есть руль, ты чё его? А, Да, конечно, сейчас бы его спрятать вот так вот, просто взять и спрятать. Давайте поспим немножечко этот день, переждем, чтобы ночью не бегать. И акула, точнее собака сейчас приедет. какие-то всякие там, наркоманы, все вот это вот. Под водой такие. Так, есть стрелы, у меня есть, это у меня кислородный банол. У них что то здесь никаких параллов, ничего такого. Банол? Что такое банол? Баллон? Нет, с помощью чего все это можно было строить Но все это, сука, построили Как умудрились, хуй знает, титаны какие жили Знаешь, титаны раньше жили, титаны на земле Все говорят, вот эти, знаешь, профессиональные каналы Все говорят, что раньше на земле жили титаны Огромные здоровые дядьки Они были... Не, у нас теория была, что у нас НЛО, блядь, изучила нас Выучили онлайн, Нас поработили давно уже Ну, то есть такую же теорию продвигали метров ростом, 18 метров в ширину Ох, блядь, здорово, блядь, я и Огромные огромный Такие были Здоровье починили, значит mm. Да ты чё, охуела что ли? Ну не сплавится, так не сплавится Значит, это мы начнем Я под крышей б! Охуевшая какая собака, да? Да ты пристала ко мне, какая собака что такое? Да я, блядь, вообще горит, нахуй. Орёт, нахуй, весь Отстань от меня, пожалуйста. Ты отстанешь от меня или Я что с... тебе сделал-то, тварь? Я просто приехал посмотреть. Ты понимаешь, что меня сюда привела, блядь, система навигации? Она пищала, мне говорила... GPS. Ебать, ты там что взяла-то, булыжник, что ли? Ебать тут гостям вообще не рады, нахуй. На, сука. Попал, тварь? Давай, давай, мразь, иди сюда. Выбудись. Иди сюда. Хедшотик прям стрелой ей в ротик, а? И сюда не, а что ты хочешь? ты <смех> меня хочется? хочешь меня какая-то ебучая пернатый курица закидывала камнями насмерть? Nee. я так не пойдет. Иди сюда! Она прям выдирает, там, блядь, половину острова в меня несёт. <смех> Она, может быть, ремонт затеяла? <смех> Нормально. <смех> Захотела на моем этом, блять, плоту поселиться. Я возможно. Кружу, блядь, и возможно блядь, эта пернатая хуета, блядь. Да ты заебешь! Сдохни, пожалуйста, пять стрел уже. не да это это нечестный бой, это очень нечестный бой. Это прям пизд, хуй нечестный бой. Она слишком сильна для меня. Так ты, сука. Вот и хорошо. Я, короче, решил побриться, чтобы птица меня не узнала и не воевала со мной, если вдруг она опять не попадется где-то на этом острове Потому что мне кажется, она меня запомнила. Она очень плохая, очень злая пошла на в жопу, вообще эта птица. Короче, а Секунд. Секунду, подожди. Я помню, что был. Секунд, я помню, что был. Так, же мы рубашка, а включим. Инвентарь, Это он на НЛО языке заговорил, потому что мы же все произошли от НЛО. Гарричка лавшится. Я вот в смысле, Театрочка, ты прекрати. Оо! Салат из лосося! Нихуя Ничего себе! Нихуя <смех> заюблять! <смех> <смех> Где, блядь, мой лосось? Я еще раз спрашиваю. <смех> Где, сука, мой лосось? Вот, а как говорится, салат из лосося, только я его в ебосе больше никому не дам. Жадина. Вот и все. Так, прыжок веры. Куда бы тебя. Это кто? Хуя. <смех> <смех> Какой важный тип. А ты можешь? Стоять, стоять, стоять, стоять, стоять, стоять, стоять, стоять. Стой, стой, стой, стой. Да успокойся, ты ушел, ушел, ушел, ушел. Нет меня, все. Той, изи, изи. Спокойно, спокойно, спокойно. А, а, а, а. Серьезно? Это блядь, стрела каменная насквозь тебя прошибла, ало. Да здрасте, блядь. А здрасте в смысле? Тебе вообще похуй, да? Да ладно, ты из чего тут, блядь, из титана все сделано, что ли? Да. Здрасте, окей. У тебя здесь ничего нет, серьезно? Тебя нельзя облутать? Блядь, тогда извиняй. Это, что, были парли. Это усыпляющие дротики. Страшного с ним ничего не произошло. Он жив. Ничего страшного с ним не произошло. Не трогаем, он жив, все с ним нормально. Были усыпляющие дротики специальные, он проснется в следующий раз, когда мы сюда подойдем. Так, ладно. Точно. Как пел один певец... Говорил, я тебе не верю. Ты пиздобол, и врешь ты мне. Ты верь тебе? я тебе не верю. Прекрати обманывать меня, пожалуйста, я тебе не верю. Ой, не верю, я тебе, потому что ты уже был пойман на лжи. Я тебе не на верю. Уже, во-первых, лучше и не Пизде... бомби. А, что-то типа того там. Я тебе не верю. <сёк> Заебал обманывать ты меня еще раз услышу. Я тебе сломаю ногу и пол лица. Не ври мне, пожалуйста, не надо. Там что-то такое. Где конечно, караоке? <сёк> там так было в песне. <сёк> нас сразу. Он вообще такой пиздос, что обосраться я тебе не верю. Так, ладно, если э -э -э <сёк> что, вот так вот сделаем, сохранить. Хе-хе-хе. пошел. Я Хорош. Моя... Глубоко, глубоко. <свят> Все нормально. отлично, все прекрасно. У тебя здесь ничего нет, серьезно? Я не знаю, индюк это был или курица. Ну, которого мы усыпили. Это-то потому, ну, что мы да. его убили, но нет, мы его просто усыпили. Он просто спит сладким сном. У него все прекрасно, все хорошо. Он доволен, <с сейчас выспится, отдохнет как следует. Вот, все, нет ему, понимаешь, потому что он спал. Спал, он проснулся и ушел. А ты говоришь, мертвый. Никого ни в коем случае. Никаких мертвых. О, очки. Так, мне нужно перепрыгнуть вон туда, он как-то. Я, в принципе, могу туда не ходить, там ничего не лутать. Если что-то, наверное, сюжетное, секретное, то мы это и так увидим. А ради хлама какого-то лес туда прыгать по этим непонятным местам, чуть не особо ходить. Можно, конечно. ну, серьезно, что ли? Ну, нахуй, ты, твоя я на камеру. а ты можешь прыгнуть, когда я тебя нажимаю пробел или нет? Ой, короче, пойдемте дальше смотреть. Ага, еще один такой же. Вот он. Проснулся, пошел. Проснулся, пошел, бегает. Спасибо, мне говорит, потому что никогда так долго. Давно уже так хорошо он не выспался. Я прям помог ему поспать. И какой радостный. Вот реально человек не спал нормально, просто не спал человек. Я Человек ему не Я смотрю, как прыгает, как, блядь. Не то, что это вообще птица. Не то, что это какой-нибудь этот пернатый... Я, я хотел сказать, фламинго блядь, ага это фили... Розовый тоже, да? Энерджаник какой-то, ⁇ б на батареи. Невозможно Он мне благодарен, Он прям не отходит от меня. Он прям хочет постоянно выразить мне благодарность. Я не из корыстных целей это делал. Ты можешь веселиться, мне как бы похуй. Рецепт. Так, а рецептик ты пока убери. Нахуй ты его выкидываешь постоянно. Бляха, ты серьезно? Давайте я возьму вот так вот и сделаем как-то по красоте. Я не знаю, получится или нет, но мы сделаем примерно как-то вот так вот. Смотри-ка, берем и вот так вот туда. Все, мы его больше не достанем. Я не вижу... Бляха, ты... Банку кофе ебанул, бегает вообще беспредельщик, блядь, без остановки А можно из грязи построить себе, соответственно, этот как он Загон, с помощью этого загона разводить здесь животных курей, собак, лам, овец, коров, котят и все что угодно А потом, собственно, собирать с них Слайм, кстати, слаймов хотел бы такие же И Дань, говорю, какой, блядь, Дань Ладно, это хорошо Блять, это так страшно. В такие моменты прыгать. Просто мало ли, реально, сейчас чуть-чуть ветер подует, снесет и пиздец. И ты уже не, на, не в воду падаешь, а на землю прям со всей силы. Это ж ебанються будет. Как ну правильно да. забраться, пока не ест, мы пойдем. Блять. Да нормально. Ты говорю, ну прям ты падаешь, прям миллиметры какие-то отделяют твою жопу, блядь, от земли. Если твоя жопа соприкоснется с землей, будет очень больно. В Побег. Блять. Сука. Hey. Всем привет, друзья! Меня зовут Дмитрий. Это канал Coply Dove Play. И я только что увидел, что запись не идет. Что запись 10 минут не идет. Это потрясающе, это просто огонь. Это так классно, что просто а. Ох, как же это классно! если что, ты серьезно, ничего особо страшного за 10 минут не произошло, кроме того, что я дошел до мэра доехал. Большую часть времени из этих 10 минут. Зачем? Ты Что, блядь, ебануты? Собака, да? Больно как. Больно даже не от того, что... Больно от того, что испугался синий. <small> Слушай, хуй-то. Я не знаю, летает он по прямой или нет. Хорошо, попался. Окей, попался. Попался. Хорошо, окей. А неплохая превьюшка. Привившка. Перископ ебный свой. Третий мешок. Подними, чтобы тебя не разбибила. Так, положить. Не понял? Не понял? О, вот пернатый. Подожди, так смейте мы животного. А кто тут? Это, это, это идюк или это петух? Пидюк? <с grooving> Или <интук>. Будем называть его интух. Типа индюк и петух в одном спине. Действительно. Попер! Попер, черт. Он что-то готовит, нет? Эй, мать фрикалист. Не горай. Как тебя Ну, в смысле, постричь? Не надо. Это все для твоего его уже благо. Мне кажется, тебе жарко. Спокойно. Так, ну ка иди сюда, чик-чик, нахуй. Так, я смотрю, я посплю. Если он не сбежит, значит точно мой товарищ уже на всю жизнь. На всю жизнь мой товарищ где он? Ты что, дурак? Ты блядь, блядь, на меня? Загон над своим построить? Ты что такой тупой? Скажи мне, пожалуйста. Так, может быть, это будет его персональный загон? Стой тут. Нормально Ладно, пойдемте поймаем еще одного Я сейчас ловлю, значит, себе товарища нового козла Я уберу с собой Так, где он? Где мой козел-то? А где он? А где он? Пытаюсь вслушаться, он где-то здесь был же. Но он же не мог просто так пропасть, он же здесь был в начале серии, я же увидел. Да, там ходит козел, он же будет с собой забрать. А может это тупо тонкий развод? Может они там с этим, старым друганом нахуй. Договорились или наебали меня, и плоту меня угнали уже. Типа сейчас один день бородят в моря, и хуй на меня забили. Как это зовут-то? Да-да, подсветают от тебя, что ты какой-то, как его зовут ты? не ну-ка сядь, я забыл, как его зовут Интушич, а, окей, Интушич, интушич. давайте его переименуем, а, был у нас один знаменитый а, Индржих, давайте Индр, Индр, Баляха, Индр, Индржих, вот так вот жих. запишем Так мне будет Индрых. просто, Индр, да что ты, Индржих, так мне будет проще просто запоминать, хм. потому я что Индржиха индр -жих. индр тот, собственно когда-нибудь о нем узнает. Я, Я тебя лукас. предупреждал, что ты у тебя не может быть здесь дело. Теперь ты, сука, совсем обнаглел. Спи, Индржих, спи, маленький Индржих. А nice. Охранник, а все, да. иди нахуй, охранник. Та -та -та. Так, ладно, mm -hmm. а, питание пропало, по-моему, это читали. Так, PlayStation, Нормально. Аплант. Play То есть нужно собирать да. вот это вот отсюда. Подожди, Атка. Там первый один загон для Xbox, второй для PlayStation. Третий там для Nintendo, да? Вот в нем так хотел. Они бы. же не через одного перекладываются, или через одного. Ну, просто взять вот этот ящик и вытащить его тут. А, не могу. Окей, значит, это пятнашки, ебаные. Блядь, габло. Заебали эти пятнашки. Решаем Окей, а, не знаю, это очень, блядь, слой. Я, я не могу, у меня, я не знаю, я не, про, я, я не предрасположен, сука, этим сраным пятнашкам. Я, конечно, понимаю, что это не пятнашки, но пятнашкообразные загадки это то, когда одно через другое-то теперь типа, квадратиков, блядь. Квадратик отсюда нужно поставить сюда, ть, какой нет, блять, вообще... Не надо. Ладно, хер с ним. Прошли и прошли. О, блядь, твою мать. <с smash> как б... дёргает от этих крыс, я прям серьезно тебе говорю. Прям дергает и все. Они страшные пизда. О, блядь-то, ебать. Что это такое? Ебать, у меня плод модернизирован. Лампочки горят какие-то, антенки стоят. Нихуя себе. Сука, современная машина. О! Блядь, как Вот вылетают резко эти собаки. Так, окей, я внутри какого-то здания. Музыка играет Залез такой, ебать, с луком. Тут всего один этаж, да? Ты говоришь, а блядь, заходит цивилизацию, С луком, кто, сука? Кто, сука, такой? На что ты хочешь? На меня уже робот, нахуй. О, о, о, о, о, что это кот съел нос человека, блять, кривыми глазами или что? А -а -а -а. Вот, это, вот это точно кот. Вот, вот это типа а, прическа человека, это его ухо. Вот это два глаза, правда, глаз один почему-то упал. И получается кот <с. сожрал его нос. Пиздос. Я действительно... Тихо. А тут можно ходить? А да да ладно. Тогда вот отсюда я точно. До... Отсюда я точно допрыгну. Вопрос, а, может быть, стоит еще куда прогуляться? Так я пошел. Я пошел вот так вот такой раз и погнал я. Блять, где прыжок, твою мать? Где ебаный прыжок, я спрашиваю! Блять, нажал прыжок, не прыгнул. Евать обидно сейчас было. Нам, кстати, нужно новая мачете, судя по всему, потому что это подходит к концу. А если там внутри что-то есть, то? Какая штука вести. для тебя. Так, лампиоская слиток болт. Все окей, новые мачете. Новые мачете есть, пока старые нужно доделать. Я не буду, наверное, делать лук. Давайте все-таки все соберу. Знаешь, когда игра, ты чувствуешь, что игра подходит к концу, ты уже начинаешь особо не подзапариться. Второй мачете подобрал. Бля, это хрыщ. Да, да. Да, здравствуйте, Здравствуйте со вторым каналом, который у вас есть. он будет. Подписывайтесь на него, <связь> С пузиандром таким. Нормально. Не, сегодня видос такой, типа, мини-рофловый, мятно-спокойный, такой, типа, просто лежишь и кайфуешь. Нормально. Ну че, видосик прикольный, я только смысл рафта, -то, так, не непонимание. Игра прикольная, но надо не с кем-то поиграть, а в я игры рафты, ну типа есть только пиратская версия можете друга попрошу, чтобы он купил хм, хорошая мысль, надо подумать ладно, всем удачи, пока-пока, с вами был Тимурлайв, ставьте лайк вверх, подписывайтесь на канал если вы еще, конечно же, не подписались и нажимайте на колокольчик всем удачи и пока-пока